Если вы проводите утренний брифинг, на котором должны все синхронизироваться, обновить свои статусы, если этот утренний брифинг будет проходить 40 минут, люди его возненавидят, и сделают все, чтобы его отменить, сделают все, чтобы его больше никогда не было. Этот ритм должен быть таким простым, легким и понятным, чтобы люди хотели к нему возвращаться, чтобы люди видели там ценность для себя постоянно. Если утренний брифинг проводите и начинаете там обсуждать производственные вопросы с конкретным участником, то все остальные пять человек сидят и смотрят. Они смотрели, смотрели, потом поняли, блин, это такая лажа, эти утренние брифинги, когда уже наконец работать можно будет пойти, вы будете формировать ненависть в своей команде к системной работе. Если вы на утреннем брифинге у каждого, каждому дали возможность быстренько сфокусироваться на результате, потом сказали, у тебя проблема, у тебя проблема, выносим в чат с тобой в 11.00, с тобой в 12.15, разбежались. И мы встретимся, индивидуально встретимся с конкретными людьми, у которых проблемы возникли на утреннем брифинге, но индивидуально. Мы со всеми синхронизировали, все поняли статус друг друга. А потом индивидуальные встречи проведем, они не будут разжать всю команду.